Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим мойву в маринаде эскобечи. Для этого нам понадобится мойва, морковь, репчатый лук, чеснок, лавровый лист, масло оливковое, лимонный сок, гвоздичка, орех мускатный, перец черный молотый, кориандр молотый, вода и соль. Мойву потрошим, чистим. При желании можно сделать филе мойвы. И выкладываем в форму для запекания. Готовим маринад из кабечи. Для этого в разогретое масло добавляем лук, чеснок и морковь. И обжариваем минут 10. Морковь натерта на терке. Лук порезан полукольцами. чесночок мелко порублен. Добавляем лавровый лист нашей специи. Водичку И лимонный сок Доводим все это до кипения Перемешиваем тщательно Кипятим еще минут 10 Кипящим маринадом заливаем форму с рыбой Все разравниваем Ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут. Наша мойва в маринаде из кабечи готова. Приятного аппетита!